как сварить яйца, чтобы они хорошо чистились, смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Дальше берем зубочистку и насаживаем на нее дольку яйца. Примерно треть зубочистки должна остаться свободной. Так поступаем со всеми кусочками яиц. Это будут ушки для кроликов. Теперь берем кусочек красного сладкого перца. Основание от шариковой ручки и вырезаем три кружочка это будут носики их тоже насаживаем на кусочки зубочистки при этом кожица перца должна остаться целой Затем из стебельков петрушки делаем усики, по два для каждого кролика, а также ротики. Дальше собираем наших кроликов. Вареное яйцо подравниваем у основания, чтобы оно хорошо стояло. А затем берем два бутона гвоздики и вставляем ближе к тонкому краю яйца. Это будут глазки. Потом ставим на место нос. Также приделываем усы. И рот сверху на макушку устанавливаем уши вот и все забавные кролики из яиц готовы приятного аппетита и пусть вам будет вкусно